Меня зовут Диана Степанова, я профессиональный сертифицированный коуч Международной Федерации Коучинга ICF. И я предлагаю результативный коучинг тем, кто хочет изменений в своей жизни, качественных изменений в своей жизни. Я люблю работать с лидерами, с владельцами бизнеса, с руководителями, с предпринимателями, потому что мое глубокое убеждение, что именно лидеры меняют нашу жизнь к лучшему, меняют мир к лучшему, как бы высокопарно сейчас это ни звучало. Наблюдая за ними и работая с лидерами как коуч, я видела, как своими стратегиями успеха, как своим поведением, как своими ценностями они вели людей за собой. И они создавали ту самую разницу, которая, повторюсь, меняет наш мир к лучшему. И если вы хотите раскрыть свой внутренний потенциал, если вы хотите соединиться со своей миссией, то... Коучинг – тот самый инструмент, который поможет вам в этом. Если вы хотите достичь своих целей быстро, энергично и качественно, то приходите в марафон «45 шагов целей». Я не буду вам говорить про всех участников, но если вы посмотрите отзывы, то они впечатляют.